Кузов 4F. Снимаем моторчик печки. Снимать его можно по разным причинам. Конкретно в данном случае снимаем, потому что перестает крутить. Пока по нему не бахнешь кулаком, крутить он не начинает. Первым делом снимаем пластиковую накладку. Далее снимаем дворники. Берем съемник. Можно обойтись, конечно, и без съемника. Но тут надо приложить мозг. Поэтому берем съемник такого плана. Оставляем съемник. Сдергиваем тягу. Опа! Торсик Т20 Откручиваем два винта Здесь и здесь Далее снимаем Пластиковую накладку Ее лучше смочить Вот здесь водичкой Полить По крайней мере когда сажать будете Обязательно там надо вытащить оттуда грязь и смочить водичкой или вд без разницы. и потом с краешку начинаете ее выдергивать кверху. Одной рукой не могу. Угу. еще надо вот эти пластиковые снимать. Сюда. вот бортик и вот пазик пазик надо будет от грязи вытряхнуть когда будете вставлять и пролить водичкой хорошо Будете вставлять вот так домиком, сперва загоняете тот край, потом загоняете тот край под, вот. чтобы подсунуть под резинку. Теперь получаем доступ к печугану. Берем торксик Т-15. Или головку на пять с половиной. Откручиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Винтиков. Потом снимаем направляющую направляющую водослива. Выдергиваем с правдами неправдами. Д-15. Или ключик на 5,5. Самый неудобный. Чем сейчас? Датчик воздуха с хитрым разъемом. Там два щелчка, два щелчка, сминаете и выдергиваете. Получаем вот такую конструкцию. Сюда достанешь? Достанем А это лишь 20 дней Уже это не снимаешь и также вот со второй стороны тоже Снимай дальше, нет? А да нет, поставь на паузу Всё, пока. Ну. Поехали. Раз. Посвети туда плохо. Два. Сейчас я уберу, а ты сюда засунем. Видишь? Угу. Два. Три. Ты туда светишь? Не светишь. Не видно его все равно. Провод мешает. Да. На меня на Ну ладно. Вот так содержат, Где я тут еще хватило? Четыре. Uh -huh. Это вот видно. И пятый там же дальше. ох ох ох ох ох, ох. Ну вот я его вижу. Вот этот что ли? Нет. Левее а сюда нет, ближе. Вот сюда? Да, да, да. да. 5. Далее, далее. И не прекращает. Покажу только вот этот Видно меня, да? Uh -huh. Uh -huh. Далее. Вот этот провод. перекусить хамон uh -huh. ты его выкручиваешь я снимаю и ты думаешь снимаешь снимаешь нет я ее сейчас просто потрясу покажу на что она готова uh -huh. бери этого клиента uh -huh. Миш, подержи. и вот винт винт Берете ножичек, маленький, и вот этот хомутик, вот, вот таким вот образом, и потом вынимаете. Такой ножичек, сука. Он тебе подумает, блядь, не могу взять петельку, Вышли на ножичек, блядь. Блядь, в Дагестан, блядь, такие ножички, так и там. Вот, Миша, видишь киндер? Стоит. Вот она. А он два его павля. Да. Вот там да, ты видел? Да, вот, Сало под бардачком меняется. Посмотри, как сделано, что какие-то рожо Там получается, вот бардачок а. э, под ним такая крышка пластмассовая вот такая вот с бомбой идет маленькая. Ее отключаешь, э, ну нет, ее отсоединяешь, достаешь. Он yeah. вот такой, вот раз, его достаешь. А сверху то еще такой же стоишь. Yeah. Надо, чтобы он опустился, yeah. его достать оттуда. Потом сменяешь, вставляешь этот, его надо поднять туда и вставляешь вторую.